GNC Woman Вумен Ультра 90 каплет. Каплеты – это форма лекарственных препаратов. Представляет собой таблетку удлиненной формы, напоминающую капсулу, чтобы глотать было легче. Эти витамины рассчитаны на активных, любящих жизнь, представительность прекрасной половины человечества. Он нужен для жизненного тонуса, хорошего самочувствия и иммунитета. Употреблять полезные средства могут не только спортсмены в период интенсивных спортивных занятий, но и те, кто просто ведет активный образ жизни и заботится о себе. Содержание отдельных компонентов рассчитано на активное противодействие стрессовым эффектам, вызванным значительными физическими или эмоциональными нагрузками. Поставки витаминов в организме, которые необходимы для производства энергии и обмена веществ. Каждая суточная доза обеспечивает 50 мг В-витаминного комплекса, включая 400 микрограмм фолиевой кислоты, необходимой для формирования ДНК, включая также 18 мг железа, жизненно важный питательный элемент, который играет важную роль в формировании здоровых красных кровяных телец и транспортировке кислорода. Волосы, кожа и ногти. Обогащенные ингредиенты, такие как биотин, антиоксиданты, коллаген и галуроновая кислота, которая поддерживает матрицу волос, кожи и ногтей. Укрепление костей. Вуменс Ультрамега хранит 500 мг кальция, магния и витамина D3, которые играют важную роль в развитии костей и зубов. Кальция и витамин D при здоровом питании на протяжении всей жизни может снизить риск развития остеопороза. Антиоксидантная защита Вуменс Ультрамега содержит смесь антиоксидантов, в том числе селен, витамин С и витамин Е, e, чтобы помочь в поддержании иммунитета организма. Клюква поддерживает здоровье мочевыводящих путей. Лютеин и зеаксантин поддерживают здоровье глаз, ликопин и для поддержки и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. В состав, обычно в состав одной порции двух таблеток входит большое количество витамина А, С, Д, Е, К, Д3. Дальше такие микроэлементы кальций, железо, йод, магний, цинк, силен, медь, марганец, хром, молибден, Желатиновый фруктовые овощей смесь, экстракты, брокколи порошок, томатный порошок, бузиный фруктовый порошок, акаи фруктовый порошок, оранж, пил порошок, клюквенный порошок, черника порошок, гранат, фрукты, листья шпината, виноградный, красота смесь, альфа-липоевая кислота, листья зеленого чая, также коллаген, гиалуроновая, гиалуроновая кислота, холин, инозитоп, диоксид кремния, бор, ликопин, Лютеин, зааксантин, астаксантин, ванадий. В принципе, можно принимать также и по одной таблетке. Вот такие у нас GNC Women's Ultra Mega.